Пропуск! Мы селимся. Мест нет, пробег велосипедистов. На велосипеде в светлое будущее. Этому гражданину забронированные апартаменты люкс. Это американец, гвоздь Росфлота. Костя! А? Проводи товарища американца в люкс. В каске. Гутен morning, товарищ американец! Да. А что важно? В Америке идеалы французской революции существуют на словах, а у нас на деле вы эксплуатируете труд негров, а мы заменяем его машинами! Oh, Черт побери, что он делает? Механический носильщик доставит багаж прямо в номер. Заграничная конструкция? Наша? На что? Где Вы мой что? багаж? На пути ваш номер, конверным путем. Да, не безмоконись, он, слышите? Поехал, он на второй этаж! Куда вы, товарищ американец, да усти с чебарданами кроешься! Куда вы шкаф Что прилегает? происходит? Куда ваш вы, сотрудник американца куда обидел, куда напомнил нет, ему идеал да, французской революции, да, а тот вы, смесился, да, разбросал да, все подарки! Куда вы? Да не волнуйтесь, товарищ американец, вот ваш богат, слышите? Это же лучшая система в Европе! Товарищ, он прямо идет к вам в доме. Вот ваш люк! Вот. Ну, вот видите, все в порядке. Это поворотный редуктор полетел. Я сейчас, я сейчас, сейчас я. Да, скандал. Я говорю, надо быть полным идиотом, чтобы такую тонкую ручку присобачить к такой здоровой тележке. Женщина, в чем дело? уходи. Джордж! Вы что, из-за этой ручки так расстроились? Так сделаем вам новую чугунную! Нам пора ехать. У нас очень напряженная программа пребывания. Нас люди ждут. Что теперь с этим делать? Суну в задницу.